Всем любителям простой выпечки обязательно рекомендую этот рецепт приготовления быстрого пирога с брусникой, невероятно ароматный, нежный внутри и с хрустящей корочкой, он просто обледение. Если вы любите насыщенно сладкие десерты, тогда в приготовлении этого быстрого пирога с брусникой в домашних условиях лучше не использовать лимон, а также добавьте в начинку чуть больше сахара, например, это отличный вариант для чаепития в кругу семьи или гостей, а также в качестве десерта на скорую руку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Для приготовления основы соедините в глубокой мисочке 100 граммов сахара и 100 граммов сливочного масла, разотрите до однородности, вбейте яйца, перемешайте и постепенно вводите около 300 граммов мелки, не забудьте добавить разрыхлители при желании щепотку соли. Вымешайте как следует тесто. На некоторое время можно убрать его в холодильник. 2. Ягоды вымойте, обсушите и перемешайте со 150 граммами сахара. Данный рецепт приготовления быстрого пирога с брусникой дополнен еще лимоном, который нужно пропустить через мясорубку или измельчить в чаше блендера. Также вы можете добавить апельсин, например. Сверху наш быстрый пирог с брусникой в домашних условиях будет присыпан крошкой. Чтобы сделать штридзель, разотрите 100 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла и 150 граммов мелки. Вот такая кондитерская крошка получится в результате. 4. Разогрейте предварительно духовку. Жаропрочную форму смажьте немного сливочным маслом. Выложите в нее тесто, разровняйте и сформируйте борта распределите ровным слоем ягодную начинку вкуснее тем кто подпишется 5 обильно посыпьте крошкой и отправьте форму в духовку выпекается пирог около 40 минут при средней температуре до румяности перед подачей немного охладите его а затем нарежьте порционными кусочками вкуснее тем кто подпишется продукты и их количество далее Лицо, 2 штуки, сливочное масло – 200 грамм, сахар – 350 грамм, разрыхлитель – 1 чайная ложка, мука – 450 грамм, брусника, 1 стакан, лимон – 1-2 штук, по желанию, количество порций – 6-8. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора вас снова.